Ситуация абсолютно трагичная, ты видишь позади меня, вот этот Красный Крест в центре города, количество молодых людей, которые являются положительными и которые местами размещены здесь, в центре этого учреждения. Он был сельскохозяйственный, преобразован на случай, преобразован на этот случай. Когда они выходят? Они не имеют права выходить, Полно, как полностью изолированные. От остальных на другой стороне кажется очень молодые люди это колонии праздник который был бы на вечеринке прямо здесь происходил бы если он так опасен что мы подбросили молодых людей причинить ущерб который выживает положительный те самые сложные случаи и пустые случаи не имеют права выйти но Вы сейчас увидите отчет, что мы сделали и идем. Они должны быть заперты вот там в пустом. Они должно быть заперты вот там в пустом блоке. Это было реквизировано государством. Свободный доступ. Ах, вот почему мы здесь. Внезапно пустой. То есть дети здесь заперты на самом деле. Их почти сто. У всех есть родителей. Могут прийти, видеть или нет, я это не знаю. Это хорошо, чувствовал беспокойство, что он там. Там они возвращаются на каникулы. Кто это за государство, которое ходит, а то это люди, это красный кейс, который на самом деле управляет. Хорошо, хорошо, спасибо, сэр, иди. Здравствуйте. Я ожидаю, что у тебя есть девушка, как у молодых людей, которые больны. Это шесть звезд на самом деле. Это весело. Да, это веселая комедия Нет, но я на свежем воздухе, мы находимся на самом деле, они не имеют права выходить на улицу Территория там фактически разграничена и невозможно Даже когда родители приходят навестить их, их наши родители Это занимаешь, Заняли. Новые знаки противоофициально есть действительно Очень часто прямо рядом с ним, и как он держит, ты уже узнал идентифицировать людей, как его название. И мы надеемся, что мы убираем их, это точно, мое имя. Тоже не превышало 120 суток. как привезли людей, которые в вакууме поместили в карантин на карантине, здесь. И ты разве не видел, чтобы уйти отсюда ничего не сделано? Конечно, есть бар, мы идем, видимся, потом позвонили в автобус, Маска обязательно для всех. Хорошо. На открытом воздухе, на месте много время зарегистрируйтесь, чтобы разграничить свои права. Отправь стоимость за границу. Тавер на высококрасных клеток. Смотри. Красный крест, автомашина, красный крест, смотри, должен быть замаскирован, когда я даже должен вставлять, работать, чтобы не было больше маскировки. Ты должен следовать по стрелкам, чтобы мы не говорили положительные, они положительные. Если 33, 29 больше не должно быть. Вот их в Финляндии, в театрах даже комната есть внутренняя. Поэтому большинство из них молодые. Да-да. Да не то, чтобы моложе, он называет моложе, потому что, кажется, здесь есть молодые люди, которые тоже намного моложе. Нет, они не имеют права видеть своих родителей. Родители должны сделать так, что изолировать часть на самом деле размещены здесь префектурой. Это префектура, которая решает принять, помещу его сюда или нет. Они отреагируют на самом деле, сокращают родителей, не видят своих родителей, не видят своих семей. Уже двое взрослых, в среднем сколько здесь? Так, неделю после того, как выйдут, они вышли там. Хорошо была цена, они вышли. Это ты должен пройти тест. Если тест отрицательный, он идет. Хорошо. А если положительный, который кажется, что есть. Некоторые, кто долго мне сказали, остается еще достаточно долго. Все зависит от того, Придет ли человек, она находится в контакте, и после этого недели это положительные. Но после того, как берем еще 10 дней, все кончено, в любом случае, срок тюрьмы. Это хороший термин, это лично действуешь, пока мы говорим, вы обнаруживаете, это нормально. Но почему они остаются здесь, они в семье? В противном случае и профиль молодых людей 20-25 лет. Казалось бы, он-то не мог видеть их семью, это все равно подтвердит, что не видит. Семья зовет их, но не видит, конечно. Представляешь, что для них должны быть гибкая ситуация, она там. Жаль, молодые люди сегодня родились, в том смысле позже. Да, да. Обратно в школу вы все еще планируете дополнительные организации. Дополнительные все такое. Как она есть? Давай менеджер работает. Красный крест на самом деле, красного креста нет. Красная, кто по приказу префектуры регистрирует и усердно будут искать молодых людей. В своих домах. На самом деле приводит сюда все это в своих домах. На самом деле привозит сюда все это красный крест. И любопытно об этом деле не скрывает от тебя. Я не знаю, но я не знаю, но он говорит, мадам. Спасибо. Там они изо всех сил пытались набрать людей. Если бы это было легко. Но ты знаешь, как это делается? Вы поставили свою подпись, чувствует себя в течение недели последних, открыт, закрыт. Выплачивают сельскохозяйственные средней школы, сообщения, надежды, зарегистрированные в словах, покрытые красным крестом, золотом из префектуры очень хорошо. Но послушайте, мадам, журнал это бесконечные отзывы. Большое спасибо. Да, да, мы работаем для профессионалов, родителей. Нам сказали, что они приходили, кидали, что многие родители беспокоятся, власти не могут видеть своих детей. Très bien, madame.